Ну, во-первых, я хочу поддержать вашу передачу, ваше телевидение, ваш канал. Я думаю, что в Украине такой редкостью становятся каналы, которые свободны от влияния олигархов, что это действительно важно, надо красную книгу заносить и каким-то образом очень лелеять. Потому что стоило мне заняться вот этими вопросами последние две недели. В общем-то, все говорят, все говорят, мы должны бороться с коррупцией, мы должны то, все. Как только занимаешься конкретными вопросами, э, например, каналы, два канала Коломойского, каждый день посвящают ними от 5 до 30 минут своего эфира. Ну, вы летаете за бюджетные деньги? Да, да, нет, все подряд. Все подряд. Что я летаю, что я... Э, у меня рольс у меня яхты, у меня, вы перечислите, что космические корабли и так далее, что э, мы вы, украли дети, от, то есть деньги от того, что мы чуть ли не едим детей и так далее. Каждый день. На, Надеюсь на то, что это накопится, и в конце концов, в реале, Ну, многие люди, которые встречают, ну, по телевизору передавали, ну, это правда, значит. По телевизору передали, что у него есть Рольс-Ройс. Ну, ну, не Рольс-Ройс, наверное, что-то. Но Ну, нет, вернемся к, к сегодняшней теме. Я думаю, что она очень серьезная, она требует, и я думаю, что люди в Украине должны это знать. Я сегодня прилетел из Одессы вечером, поздно вечером, и сегодня у нас были, мы были, у нас был целый день, мы работали над темой, над которой мы работаем последние несколько дней. Я просто очень коротко скажу, в чем функция губернатора, главы администрации, вернее. Функция главы администрации бюджета нет. Мне бы очень хотелось что-то построить, мне бы очень хотелось что-то сделать, но бюджет ми мизерный. Мы можем мешать разворовывать имущество, мы можем э, облегчать процедуры для людей. Для этого мы сделали самую быструю процедуру э, в Украине по э, вытягам, э, оформлениям и так далее, это на, наш центр обслуживания. Для этого на таможне, мы реально сейчас, у нас на таможне не берут взяток и спокойно идут, и мы объявили, что у нас будет полностью белая таможня, впервые Укра... за историю Украины, она будет, и она уже начинает существовать. И, естественно, мы занялись тем, что эти люди не раскрадывали наше имущество. Есть флагман украинской индустрии, Одесский припортовый завод, ОПЗ. И он очень современный, там очень хорошие специалисты, компетентный персонал, инженеры, рабочие. Это городообразующие предприятия, несколько тысяч человек в порту Южном работает, и в том числе из Одессы, туда люди ездят. Очень важная вещь для, важное предприятие для экономики Украины. Но проблема, как и у всех госпредприятий, на этом предприятии в том, что на него, к нему пристали присоски с разных правительственных структур, которые все время эти предприятия наш В прошлом году общий ущерб от госпредприятий в Украине составил 105 миллиардов гривен, 105 миллиардов вынутых из кармана пенсионеров, учителей, от, отторгнутых от дороги и так далее. Что происходит на этом заводе? На этом заводе, последнее, почему мы начали очень интересоваться, они заключили договор по закупке газа. То есть, Завод закупает газ, перерабатывает и производит продукцию. До этого они закупали газ по обычной системе, как всегда. А сейчас они заключили так называемый договор Толлинга. Договор Толлинга, который запрещен очень во многих странах. Что такое договор Толлинга? Ты получаешь газ, реально перерабатываешь его, оставляет только цену переработки, а всю остальную продукцию твою забирает на рынок и продает компания, которая тебе дает газ. Это, мы раздобили этот контракт. Неофициально пока что. И там есть. Я был юристом в Нью-Йорке в 90-х годах, работал на юридический фирме. Если бы я, тогда, будучи начинающим юристом, что-то подобное начертил на бумаге, меня бы выгнали в шею в ту же минуту. А тут этот договор утвержден правительством Украины и предусматривает вот этот договор тролликов. Что там написано? Что если контракт сорвется, все расходы возмещает, возмещает украинская сторона. Если кто-то не получит доход, вторая сторона не получит доход. все доходы возмещает украинская сторона. Кто То такая вторая сторона. Какая-то австрийская якобы компания, которая руководит 29-летняя юная особа из Полтавы. У которого есть какие-то владельцы, которых никто в глаза не видел, но, и, но понимаете, что они украинцы. И... У них сайт взялся за три дня до заключения этого контракта. И вчера у нас я председатель государственного совета, общественного совета по контролю за, по управлению за государственным предприятием. Вчера мы сидели с нескольким министром украинского правительства, с главой Держмайна, с другими специалистами. И все единогласно сказали, что если этот контракт будет выполнен на 100%, то за год украинский бюджет получает потеряет 93 миллиона долларов, просто выкачивает и через прокладку австрийскую закачает в свои карманы. Сейчас, что такие эти люди? Почему я считал, что это надо поднять на политический уровень, они а просто на правоохранитель? Значит, есть там наблюдательный совет, и наблюдательный совет, который был у Тюджон, и наблюдательный совете и это подпись премьер-министра Яценюка, когда он распорядился это утвердить, в наблюдательном совете есть председатель такой, это перелома, это бизнес-партнер депутата Мартыненко. Это председатель энергетического комитета в парламенте. Вот этот перелома потом утвердил такого Николая Шурикова, директор завода, отказался подписывать этот контракт. Мы с ним говорили. Шуриков, которого назначает Мартыненко... Подписывает контракт, который просто крабительский, коррупционный. Mm -hmm. И просто прям-прямая кража среди бела дня. Mm -hmm. И uh, вот, студии, до этого они иначе крали. До этого была компания, она называлась Newscop, Они там продавали продукцию за 220 долларов, а там прокладка австрийская продавала ее за 257. Это когда за продажу. Сейчас за кто покупку газа они уже крадут. То есть, Почему у меня тут вопрос? Во-первых, замешаны высокие политические должностные лица. Во-вторых, это тот же самый перелом, это близкий партнер э, Давида Жвания, депутата, тот уже и, и э, Мартиник. Мне интересно, в Украине талантами отличаются только бизнес-партнеры, ведущих политиков, или еще талантливые люди, которые могли бы возглавить предприятие. Почему перелома? Он же заместитель нафтогаза? Почему он же председатель э, этой компании? Почему он, же, почему он же распоряжается этим контрактом? Почему там же назначают этого, э, как его там, этого человека, заместителя директора, который тоже близкий человек Мартыненко? Вот в чем вопрос. Тут мы имеем дело с феноменом любых друзей. Нам надо, я при сегодня обратился... Я не даю, не нужно аплодировать, чтобы у нас в стране опять заявились, заявились любые друзья. Но факт остается фактом. Есть, есть э, прямая, э, прямая, прямая, политическая, прямая политическая связь между премьер-министром, господином Мартыненко, этим заводом, этим контрактом и грабежом. Есть прямая связь. Сейчас, в эти минуты, Вы... э, Одесская областная прокуратура проводит обыск... Они взломали, а там у них э, большая охрана, не хотели спускать. Э, э, мы туда направили спецназ МВД. Спецназ МВД, э, УВД, новый, который мы образовали, на те деньги, о которых очень заботится Коломойский, которые как раз мы потратили э, на этот спецназ. Он взломал дверь, э, э, и сейчас они обыскивают все кабинеты. Мы заберем все документы, доберемся до всех высоких кабинетов в Киеве. Потому что я там не для того, чтобы просто открывать и бух считать на потолке. В Грузии таких людей я сразу сажал. И мы сразу сажали. Они сейчас. Вы сказали. И здесь. Вы сказали. Вы сказ, вы, Николай Щуриков, вы сказали. Так. А он у нас в студии, правильно? Пожалуйста. Почему, почему вы подписали тогда этот я контракт? Я не могу выйти на сцену. Вы на сцену? Да. хотелось бы, чтобы все и... меня видели. Ну, так... Легендарная личность. Сам Саакашвили рекламирует как бы по там, авторитетному... А, вы, вы, вы, вы Я Кто, кто вас должен видеть, скажите Я мне. хотел бы... Ну, люди. Так вас видят? Хорошо, извините. Вот, сейчас... Вот, смотрите. Знаете, пан Ляшко сказал правильную вещь, что мы три часа слушали об несвершившихся каких-то там ожиданиях. На самом деле, Одесский припортовый завод, наверное, многие не понимают, что это. Это как раз свершившиеся ожидания. Это не несколько тысяч, а четырехтысячный коллектив. Это современное производство. Это 260 миллионов долларов. Нет, налогов. нет, вы про австрийский контракт расскажите. И все сейчас, остань... сейчас все скажу. Да. Это 260 у миллионов У нас просто налогов. времени. Я тот человек, который в этом контракте, который составлял контракт. Я не знаю, какой контракт в руках у Михаила Сакашвиля. Я готов предоставить любые документы. У меня был контакт с «Украинской правдой», где я сказал, что сейчас, когда сделка запустится, я предоставлю все цифры, все документы, дам отчет, это все выложу в прессу. Никто ни от кого не скрывается, никто никуда не бегает. Могу сказать, кроме контракта произнесенного здесь, все остальное произнесенное Саакашвили – это чистая ложь. Я готов это доказать, я готов идти на полиграф, давать показания, я готов идти в правоохранительные органы. Я официально сегодня заявил в прессе и сказал, что я считаю, что надо создать широкую комиссию привлечением СМИ, правоохранительных органов, представителей э, администрации, которые находятся в Одессе. Мы готовы, и я готов, предоставить все документы и доказать, что сегодня завод не просто эффективен, а в условиях ограничений, которые сегодня наложил Национальный банк на возможности работать по прямым контрактам за границей, мы сегодня получаем самый дешевый газ в Украине. Пожалуйста. Какой этот человек? Какое отношение имеет к тому, что этот завод самый большой, что там работает четыре тысячи человек, что там столько-то мощности? Причем тут он? Он пришел, он? он пришел, вообще из другой профессии. Мальчик на побегушках у Мартыненко. По-моему, был вообще ни, ни, ни в каком отношении не имеющим к этому заводу бизнесах. Причем тут он и завод, который один из действительно самых лучших в Европе и Украине. Просто они нашли специалиста, нашли вот своего мальчика на ПБУшках. И почему он здесь сидит? Его, конечно, его, конечно, его, конечно не надо ему предлагать его вызовуть орган. Сейчас я как раз у прокурора осведомился и положили на а, отстранили вашу охрану от а, к вашего кабинета и идут в УЗБ в вашем кабинете. С чем я вас поздравляю, но я думаю, что справедливость будет тогда, когда кабинет Мартыника обыщут. И когда Мартынника будет отвечать. И когда, когда, когда с Мартыника выйдут на тех, до кого должны выйти. Потому что когда мне рассказывают, я, я вообще, честно говоря, Мартыника никогда в глаза, я даже не знаю, как он выглядит. Я знаю, но я знаю, что он делает. Я знаю, что они делают. Они, от Мартыненко сидит на, на предприятии в Сумском. И, значит, Бартыненко сидит на Титане. Причем один и тот же директор, 70-летний пенсионер из Австрии, директор и того, и того. Ему, ему даже лень находить других подставных лиц. Платит одним и тем же. И речь идет о том, что мне все равно, Мартыненко это Иваненко или кто угодно, или Иванчук, или любой, назовите любую фамилию. Тут речь идет о таком. Мы страну грабят. Если бы 93 миллиона, знаете, сколько нам нужно на дорогу Одессы-Рени? Всего 100 миллионов долларов. Вот не было бы одного этого контракта, который мы обязательно упраздним. И можно построить хорошую дорогу стратегическую до Евросоюза. Слушай, да вы политический банкрот у себя в Грузии слили Грузию. Вы пришли сюда Украину уничтожать. Да вы реально предатели и враг в этой стране. То, что вы сделаете, люди увидят вас. То, что ваш популизм, и вы пытаетесь себе этот популизм работать на экран. Вы враг. И вы враг государства украинского. Я это докажу. Я приду в суды. Поверьте мне, вас одна страна не примет, то, что вы разрушаете здесь и создали грузинскую мафию в Одессе. Послушайте, мы вернемся к этому разговору ровно через месяц, когда я дам цифры, когда я докажу, что я эффективный менеджер, когда ваша ложь по моей связи с кем-то, я 12 лет работаю в госорганах, в го госпредприятиях, где я, меня уважают люди, я создаю, я строил каналы, я строил... Корабли. А вы что построили? Вы уничтожили свой авторитет в Грузии и подкинули тех людей, которых там. У вас уголовные дела, от которых вы бегаете. Подождите, там. подождите. Вы только не лезьте в чужую страну. Это Этот типаж был э, директором завода. Желание, желание. Кстати, грузина, грузинок. Но не в этом дело. Я хочу следующее. Вот то, что этот субъект говорит, это говорит в последние дни Иванчук. Мартыненко в легкой форме говорит премьер-министр Украины. Это меня гораздо больше волнует. И они говорят следующую вещь. И они говорят следующее вещь. Саакашвили уберется себе на Грузию. Грузию. Этот Мартыненко говорит, ну никаких реформ не сделал. Эти новые города, которые построили, восьмое место по легкому везению бизнеса, самая быстрая таможня в мире, самая некоррумпированная страна в Европе, в бывшем Советском Союзе. Восточной Европе. Это все ерунда. Это Бендухидзе сделал. Как ему повезло, что мой друг Каха Бендухидзе, нам очень не повезло, что его нет с нами, как ему повезло, что его нет в Украине. Потому что ему мало не показалось. Чтобы, потому что Каха бы никогда не стерпел, чтобы эти субъекты вот так грабили страну, как они грабят. И когда они говорят, Ты, я и судьба моей страны здесь решается. Там в моей стране временно захватила власть пророссийская, главный концерт, акционер Газпрома, но все реформы, которые мы сделали, стоят. Но судьба и Грузии, всех нас решается в Украине. Потому я в Украине, и уверяю вас, я как гражданин Украины не сдам эту страну вам. Я как гражданин Украины не разрешу вам ее до конца разграбить. Страну, которую вы довели, вы, твои, ваши хозяева, довели до уровня Габона по доходу на душу населения страну, которая по уровню коррупции находится на уровне хуже Нигерии. стране, где по коррупции говорит 80 всех опрошенных бизнесов, страна, которая вот сейчас я видел сегодня статистику по налоговым этим находится на 107-м позорнейшем месте в мире. Это ваши хозяева давили, потому что когда налоги трудно, когда налоговая реформа такая трудная, то тогда легко грабить. Когда нет прозрачности, легко грабить. Когда не, нет, вас не устраивает грузины в Одессе, конечно не устраивает. Потому что до этого все, у вас был между собой Когда не было сакварелителя, прокуроры тоже в этом участвовали. Когда не было Лодки хипоэнти милиция это все прикрывала. Та большой сюрприз, что оказалось, что могут бывать и другие прокуроры, кстати, у в основном украинцы. Там эти обыски сделает сейчас Олег, э -э, я не помню фамилию, из Минецы. Прокурор, честнейший, молод, молодой, прекрас, хорошо образован. Есть новые украинцы. Есть украинцы, которые не принимают ваших правил игры. Есть украинцы, которые не считают, что если ты в парламенте, то только ты должен быть богатым. Чем, стали, чем ваш хозяин Мартыника стал богатым? 6 коров у них было, коров и они их Да слушай, я сегодня говорю про предприятие, которое вы хотите уничтожить. И кому вы хотите уничтожить, это непонятно, потому что предприятие сегодня полностью без долгов. Предприятие сегодня полностью готово к приватизации, есть много инвесторов. Там работает иностранная группа, которая проверяет это предприятие. Есть сегодня комиссия финансовая, которая проверяет это предприятие. Так же, как вы прихватили много предприятий, так же, как вы пограбили много предприятий. Так же, почему они не принимают закон об отмене 5% этого входного билета для олигархов парламента. Знаете, почему? Потому что те люди, которые сегодня доят эти предприятия, сидят в парламенте. Как можно человек, который каждый месяц получает миллионы, который на месте с этого контракта получает 93 миллиона, конечно, он не допустит прозрачной приватизации. Конечно, они не допустят. Все этим через неделю, когда ваш лакирик по Нидзе или там Скворелидзе сделает, возьмет показания, возьмет контракт, я разложу. И мне жаль, что Белоус которому я дал цифры, дал динамику, дал рынки, показал, как это эффективно, не смог вам донести эту информацию, не мог вам это дать. И мне очень жаль, что я, как все, которые пришел в зал, я надеялся, что Сакашвили придет в Одессу, я надеялся, я верил в вас, я один из тех, кто вас верил, что вы придете, и будет правильный, и будут изменения. Сейчас, кроме популизма, кроме каких-то бабушек, такси, нападения на самое эффективное предприятие, вот в Украине нету таких предприятий. Я не вижу Сакашвили. я вижу по нет, вы, вы, вы увидите, да вы видите, не... вы видите, да, видите Сагашвили каждый день. Вы, видите, снова, команду, каждый день. Подойдем, вы видите нас, когда мы перекрыли ваши потоки на таможни. Вы, вы видите нас, когда мы перекрыли ваши иски, которые мы останавливали бизнес. Вы видите нас, когда мы перекрыли, когда вы крали деньги на дорогу. Вы увиде нас, когда мы перекрыли вашу ореховую мафию. Вы увидите нас, когда мы перекроем и вашу мафию. И вы увидите нас, когда эти дела, которые мы доведем, будут доведены до конца. И... Будет да, быть действительно первая область в Украине, где никто правоохранительных органов больше не берет взяток. Мы посадили главу милиции Одессы за взятку, взялись полиция. Мы посадили комиссара Одессы военного за взятку. Мы а возбудили дело на главу приватизации в Одессу, его посадили. Сегодня мы объявили, что глава Ильичевского порта в ближайшее время будет предъявлено обвинение, и будет посажен, потому что этот между собой когда от того же Круга, Киевляне, высокие вышелки должностные лица, перевели советника министра Киев от нас подальше, чтобы оттуда еще управляли Личевским портов. А сегодня зашла наша милиция, которую они так не любят и боятся, и которую всегда в кармане их держали, потому что их подкармливали. Сейчас эта милиция, оказывается, взятых не берет, зашла и достала все до комнаты Сильчевска, Одесского порта, Южного, и все они будут привлечены. Всех мы их наведем, да, И, наконец-то, в нашей стране, в этой стране, в Украине, начнем наводить порядок. Не фотоохотник, который просто снимет фотографии потом за какую-то взятку отпустят. Настоящий порядок. Да, когда раньше братцы, бабушка приходила, он упомянул бабушку. С таким неуважением. Какие-то бабушки. Какие-то бабушки, у которых они одевают последние деньги. Какие-то бабушки, которые им мешают. Конечно, для Мартыника бабушки это не... И вообще, почему они до сих пор живы? А для меня, а для меня бабушка, которая приходит туда и за витиком, и берет этот вытек, который вообще не должен был ей нужен, за 20 минут, а не за три недели, а не за два месяца, как при вашем режиме было. И которые, такие бабушки, для меня самая главная цель в моей жизни, что для этих бабушек и для наших детей, никогда наши дети не видели, что Мартиника, Иванчукин и ваши другие хозяева Жваня, Дальше продолжали грабить Украину. 17 17... Тут был президент Кравчук. При нем коррупции практически не было. Потом был президент Кучма, при котором с бизнеса брали где-то 17-18%. Потом, когда оранжевая команда переругалась, начали брать 50-60%. Потом стало 70%. И сейчас в условиях этих людей это все равно опять вернулось на 70%. Вот в чем проблема. Но в Одессе ничего этого нет. Не говорили... Одесские девелоперы, пока вы не пришли, за каждый квадратный метр перекоса в здании, каждый день приходила прокуратура, вам мне выманивал деньги. Вот гараж, въезд гараж сделали, вместо трех метров четыре. Говорит, девять месяцев ходила прокуратура, СБУ, как будто у них больше дела нету, выманивал деньги. Окна сделали, вместо квадратных, чуть-чуть овальные. Пришлось заплатить огромные деньги. Потом, значит, магазин игрушек, магазин детей Антошка. Зашла УВД, когда только мы пришли, один магазин, якобы что-то нашлось, закрыло все магазины Украины. Так вот, ничего подобного больше не происходит. Они мне, я встречался с ними, говорят, наконец-то вздохнули. Я вчера встречался с налогоплательщиками, с ассоциацией налогоплательщиков. Они говорят, мы переводим свой бизнес в Одессу. Мне не нужно, чтобы они переводили в Одессу. Мы должны перенять этот опыт и перенести его в Киев, чтобы они больше... Потому что нет отдельных, как нельзя почистить океан и море в отдельном месте, невозможно просто одну область почистить. Поэтому когда вот мы сейчас Ореховым мафиям сказали, всех отпускаем. Прислали нам ориентировки, я публично порвал эти ориентировки, коррумпированные с Киева, говорят, мы не будем обращаться к их все будем пропускать. Так что вы думаете, они пошли через суд, киевские милиционеры, и два контейнера все равно задержали, хотя многие другие мы пропустили. Поэтому везде надо наводить порядок. Поэтому обязательно рыба гнет с головы. Это расследование... Обязательно придет, обязательно придет, обязательно придет вот с этого хвоста, из многочисленных хвостов, до настоящей головы. И эта голова будет достаточно крупная, я вас у всех уверяю. Потому мы что когда на нас, разговор, когда нас и на, кормили... И на деле и, показать, как, как, где когда... я буду находиться Потому через неделю или две. И каналы Коломойского, А, этот, а этот, мы этот супер, говорим о том, что вы сегодня, и, прикрывая свои социальной сферы, уничтожаете предприятия, эффективные предприятия. Все, которые выливают на нас И давайте побои. на деле покажем, где я буду через неделю, через месяц, через две. Я вам говорю, что я буду здесь, в этом зале, если меня пригласят. И я не буду вы будете, здесь, будете сидеть вместе. не в этом зале. Сидеть будете Вы сюда, вместе со своими спонсорами. Я покажу, понимаю. Нет, никто меня не сможет заткнуть. Ни на, на, на, на, на, на, на, на люди, которых нанял, наняли олигарх На меня кал коломойского и других олигархов каждый день. Вот это то, что он сказал. Это каждый вечер к каждому каналу. Но народ не перехитрить. Народ наш очень умный. Он прекрасно различает, где его интересы и где вот ваши мелкие интересы. где где будущее Украины, а где просто швейцарские счета и австрийские прокладки Мартыненко, Иванчука, Жвания. И, и, и я хочу ответить вам. Когда я всегда был на стороне Украины, и когда мне премьер-министр, я, я ценю, говорит, что он мне поедет в Грузию, Когда он здесь был в глухой оппозиции? Когда лидера его партии арестовали? Я был президентом Грузии. Я приехал его поддержать, его партию. Янукович после этого со мной не разговаривал. Президент, он вел черный список. Но я все равно приехал. Потому что для меня не Яценюк был важен. Для меня была важна свобода Украины. Именно потому я здесь. И никто из ваших людей старого режима не сможет меня отсюда выкинуть, как вам, вы мечтаете. Не сможете меня закупать, запугать. Не сможете меня купить. Почему столько грязи выливаете? Потому что купить невозможно. Почему на наших ребят столько грязи выливать? Купить невозможно. Все больше и больше украинцев будут приходить во власть, которые не продаются, в отличие от вас. Которые ни за какие деньги не соблазнить. И это главное. Почему на таможне мы сейчас на улице Все же говорили, ой, Юля Мажет, что она знает? Какая-то там 25-26-летняя, сколько ей. Главное она знает. Главное она знает. Не надо брать. И знаете, этого ни в одном университете в УЗИ не учат. Этому учат дома, это учат мораль, этому учат атмосфера, этому учат, если ты любишь свою родину, ты так. А если ты какой как этот, таких было много, но и таких все равно гораздо меньше, чем остальные украинцы. Гор гораздо меньше, чем остальные украинцы. И в этом зале один и все мы. И в масштабах страны один и все мы. Хотя правительство все они и только немножко нас. Вот это надо поменять. Вот все мы должны сделать так, чтобы порядочных людей было больше. Вот что я хотел сказать. И последнее. Когда они говорят, дайте нам еще время, дайте нам еще время, у нас такие планы. У нас вот эта программа, та программа, два года было на реформу. Два года для того, чтобы талантливые, Иманчуки, и Мартыника, их партнеры, какие-то там переломы. Перелома прямо на всех местах. На автогаз, доместитель Коболева, глава этого предприятия. Ну нет, ну там есть, есть талант в их окружении. Все таланты чиновцов С одного класса. Или с одной компании. Все они оттуда. Все остальные украинцы ну, оказались достаточно безданными. Так вот, два года мы смотрели на этот между собой. Сейчас есть возможность. Они говорят, мы еще хотим. Еще хотим. Если нет... Мы выйдем из коалиции, мы развалим, мы страну берет заложник. Так я хочу сказать, время на реформы было, оно вышло, реформы не были сделаны. Время на грабеж. Больше мы не дадим. Мы, как украинцы, как общество, украинцы не дадут. Время на грабеж. И тут все мы должны быть едины. Мы прекратим этот грабеж, мы эти дела доведем до конца и с Ильичевским, и с этим заводом. и Этот контракт будет остановлен, сколько бы они ни прыгали. Не смогут они получить эти деньги, не сможет Мартинин купить Илья новую квартиру в Монако. Зато украинцы получат. Зато мы получим деньги на дорогу Одессы-Ленин, например. Которая мне очень нужна. Вот и все. Спасибо. Спасибо, господин президент.